Чудный город-миргород. Каких в нем нет строений, и под соломенную, и под очеретяную, даже под деревянную крышу. Если будете подходить к площади, то, верно, на время остановитесь полюбоваться видом. На ней находится лужа. Удивительная лужа. Она занимает почти всю площадь. Городничий даже называет ее озером. Прекрасная лужа. И жили в этом городе два почтенные мужа, честь и украшение миргорода. Иван Иванович Перелепенко и Иван Никифорович Довгачку. Прошу, одолжайтесь. Здравствуйте. <свят> Иван Иванович, как и Иван Никифорович, проявляли всегда друг другу самые трогательные знаки дружбы. Это свинья Иван Иванович. Она занимает немаловажное место в нашей повести. Иван Иванович, который имел глаза чрезвычайно зоркие, когда первым замечал какую-нибудь нечистоту посреди улицы, что бывает иногда в Миргороде, всегда говорил Ивану Никифоровичу. Берегись, Иван Никифорович, не ступайте сюда ногой, ага. ибо здесь нехорошо. Ага. Ага. Ага. В воскресный день все миргородское общество можно увидеть в церкви. Это Иван Иванович. Не наш Иван Иванович, а другой Иван Иванович, у которого один глаз крив. Его все очень любят за то, что он отпускает шутки совершенно во вкусе нынешним. Какая приятная встреча. Добрый день, Иван Иванович. Мы очень рады вас видеть. Я тоже очень рад вас видеть, но был бы рад двойне, если бы мог видеть вас обоими глазами. А это Миргородский городничий Петр Федорович. Вартальный! Здравия желаю вашу Высокоблагородие. Пуговицу нашел. Долго еще будете искать? Никак нет. Второй год уже ищете. Второй год. Второй год. Так точно. Сейчас же найти. Не приминул присоединиться к обществу и Антон Прокофьевич Галапус. Антон Бракович не имеет своего дома. Он ночует в разных домах, особенно тех дворян, которые находили удовольствие щелкать его по носу. Иван Никифорович, Иван Иванович, с праздником вас! Спасибо. Также и вас. Доброго здоровья. Добрый день. Нижайшее почтение, Петр Федорович. Славная бикеша у Ивана Ивановича. Славное. Славное. Отличнейшее. А какие смушки? Это ж объедение. Объедение. Здорова не Бога. Откуда ты, бедная? Дай Бог здоровья Паночку. Я Паночку из хутора пришла. Выгнали меня собственные дети. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, бедная головушка. Зачем же ты пришла сюда? Милостыню просить, Паночку. Не даст ли кто-нибудь хоть на хлеб? Тебе разве хочется хлеба? Как не хотите, голодна, как собака. Так тебе, может, и мяса хочется? Что милость ваша даст, всем буду довольна. А разве мясо? Лучше хлеба? Где уж голодному разбирать? Все, что пожалуете, все хорошо. Ну, ступай же с Богом. Чего же ты стоишь? Ведь я тебя не бью. Иди. Иди. О, Господи! Замечательный человек. Иван Никифорович тоже хороший человек. Превосходные люди, Иван Иванович, Иван Никифорович. И такие между собой приятели, каких свет не производил. Куда один, туда и другой плетется. Говорят, их сам черт связал веревочкой. Да, исключительно достойные люди. Красный дом у Ивана Ивановича в Миргороде. И чего только нет у него во дворе. Какой замечательный он хозяин. Иван Иванович очень любит дымить Это его любимое кушанье. Вот же, как летит время. Уже прошло более десяти лет, как Иван Ивановича вдовел. Детей у него не было. А у его дворовой девки Габки были дети, и с каждым годом их становилось все больше. Откуда они брались, Бог их знает. Габка! Габка! Чего? Чего же еще у меня нет? А? Чего нет? Все есть. Нет чего-то у меня еще нет. Гавка, а, а это... Двор Ивана Ивановича был возле двора Ивана Никифоровича. И можно было перелезать из одного в другой через плетень. Иван Никифорович чрезвычайно любит купаться. И когда сядет по горло в воду, велит поставить также в воду стол и самовар и очень любит пить чай в такой прохладе. Ходили сплетни, что Иван Никифорович родился с хвостом назади. Но эта выдумка так нелепа и вместе гнусная и неприлично, что я даже не почитаю нужным опровергать ее. Всем, без всякого сомнения, известно, что у одних только ведьм, и то весьма немногих есть на заде хвост, которые, впрочем, принадлежат более к женскому полу, нежели к мужскому. Поговаривали, что Иван Никифорович был женат. Но это совершенная ложь! Я очень хорошо знаю Ивана Никифоровича и могу сказать, что он даже не имел намерения жениться. перегонные настойные на несвых зернах у нас есть есть а это э -э, как ее хотел бы я знать чего же еще у меня нет вот глупая баба, она седло вытащила. Она еще вытащит самого Ивана Никифоровича, проверивайте. Габка, а седло у меня есть? А с бабка море валяется. Что же это значит? Я не видел никогда ружья у Ивана Никифоровича. На ну, что же ты, она им? Стрелять не стреляет?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 Что тут у тебя, бабуся, такое? Сами видите, что ружье. Ружье. Так, так, так, так, так. А, какое ружье? Кто его знает, какое. Если бы оно было мое, то я, может быть, и знала бы. Ну, ступай, бабуся. Оно должно думать железное. Железное? А чего же она железная? Ну ступай, бабушка, ступай. Железная. от чего же она железная? Эй, баба! А нож не моё. Если было мое, твоя, может быть, и знала бы. А нож панское. А давно ли оно у пана? А кто его знает? Может и давно. А нож не моё. Если оно было моё, то я может быть и знала бы. Ну хорошо, иди. Погоди. А что, дома, пан? Угу, дома. А что же он, лежит? Лежит. А чего же ему не лежит? Лежит. Ну хорошо, ступай, я приду к нему.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 Платье развешивать. Да прекрасные, почти платье загноила проклятая баба. Теперь проветриваю. Сукно тонкое, превосходное. Только вывороти и снова носить можно. Мне там понравилась одна вещица, Иван Никерович. Какая? Скажите, пожалуйста, на что мы это ружье? Что выставлено выветривать вместе с платьем? Смеяли просить об одолжении? Ничего, одолжайтесь, я понюхаю своего. Вот глупая баба, так она и ружье туда же повесила. <свят> <свят> Хороший табак делают в сирочинцах. на конупер немножко похожи. Я не знаю, что кладут туда. А такое души. Скажите, пожалуйста, Иванович, а? я все насчет ружья. А? <свят> Что будет с ним делать? Ведь оно вам не нужно. Очень хороший табак. Как? Как это не нужно? А если случится, стрелять? <свят> Иванович, <Ильич, свят> да когда же вы будете стрелять? Разве только по второму пришествию. Вы сколько я знаю. И другие запомнят, ни одной еще качки не убили. Да и ваша натура не так уж, Господом Богом, устроена, чтобы стрелять. Господи, как он говорил. Это ощущение можно сравнить только с тем, когда вас ищут в голове или потихоньку проводят пальцем по вашей пятке. Слушаешь, слушаешь и голову повесишь. Приятно. Чрезвычайно приятно. Послушайте, отдайте его мне. А? Как как можно это ружье дорогое а, таких ружьев теперь не слышите нигде как это можно. это вес необходимая На что же она необходима? Ха. Как на что? А когда нападут на дом разбойники, Господь, Господь. еще бы не необходимо? Хорошее рузье. Да у него, Иван Никифорович, замок испортил. Ну что ж, нужно только смазать конопляным маслом, чтобы не ржавел. Ха. Еще бы не необходимое. Из ваших слов, Иван Никифорович, я никак не вижу дружественного ко мне расположения. Вы ничего не хотите сделать для меня в знак приязни. Как вам несовестно? Ваши валы пасутся на моей степени, и я ни разу не занимаюсь. Они что это такое А ребятишки ваши перелезают через плетень в мой двор и играют так, с моими собаками. Так, пусть э -э -э. пусть лишь бы ничего не трогали. Как же это вы говорите, Иван Иванович, что я вам не оказываю никакой приязни. Когда не хотите подарить, так, пожалуй, поменяемся. Что же вы дадите мне за него? Я вам дам за него? Бурое свинью. Увидите, если на следующий год она не наведет вам поросят. Славный свинья. На да, что мне свинья ваша? Разве черту поминки делать? Ой, без черта таки нельзя, обойтись. Грех вам. Ей-богу, грех, Иван Никитирович. Как же вы в самом деле, Иван Иванович? Даете за ружье, черт знает, что такое. Свинья. А чего же это черт знает, что такое, Иванович? Ну как же? Вы бы сами посудили хорошенько. И это так и ружье, вещь известная. О! А то черт знает, что такое. Свинья! Что ж нехорошего, заметили у свиньи, а? За кого же вы принимаете меня, чтобы я свинью не буду, променял не буду. на. Не буду уже. Пусть вам остается ваше ружье. Пускай себе сгниет. И перед завеет. Не хочу больше говорить о нем. Эх, говорят, что три короля объявили войну царю нашему. Да, говорил мне Петр Федорович. А что это за война и от чего она? Я полагаю, что короли хотят, чтобы мы все приняли турецкую веру. Что ж побьют их, наши Иван Иванович? Побьют, побьют, побьют. Побьют, побьют. Так не хотите менять, ружьяца, Иван Иванович? Мне странно, Иван Иванович. Вы, кажется, человек известный ученостью, а говорите, как недросли. Бог с ним! Бог с ним! Бог с ним. Пусть она себя колеет. Не буду больше говорить. Иван Иванович, ага. я вам дам, кроме свиньи, еще два мешка овса. Ей-богу, Иван Иванович, с вами говорить, так нужно гороху наесть. Где видано, чтобы кто ружье променял на два мешка? Не бы кеши свои не поставите? Ну, вы позабыли, что я еще свинью даю вам. Как? Два мешка и свинью за Ты ружье. Да мало. За ружье. За ружье. Два мешка. Не пустых, а овцом, А свинью позабыли? Поцелуйте со своей свиньей, а коли не хотите, так черт. Вы так разносились со своим ружьем, как дури списанный торбой. А вы, Иван Иванович, настоящий гуса. О! Что? что вы сказали? Что вы такое сказали, Иван Никита. Я сказал, Иван Иванович, что вы похожи на гусака. А вы действительно похожи на гусака. Как же вы, вы смелились сударь, позабыв приличие, уважение к чину и фамилии человека, а, а его таким поносным именем? А что же я сказал поносного? Я повторяю, как вы осмелились! Противно всех приличий назвать меня Гусаков! Начал я вам на голову, Иван Иванович! А что вы так раскудахтались? Так я же вам объявляю, что я знать вас не хочу! Ей-богу, от этого не заплачу! Нога моя не будет у вас в доме! Эй, баба! Эй, хлопче! Возьмите Ивана Ивановича за руки, да выведите его вон за дверь! Что? Как? Творянина? Выведите его! А, Озмейтесь, сука, подступитесь. Я вас уничтожу с глупым вашим баном. Вот Не найдет места вашего! Очень хорошо поступаете, вы, Иван Никитирович, я, я, я припомню вам это! Ступайте, Иван Иванович, ступайте, ступайте. Да глядите, не попадайте мне на глаза, а не то я вам всю морду побью. Вот вам за это, Иван Никифорович. А вот вам, Иван Иванович. И так два почтенные мужа, честь и украшение Миргорода, поссорились между собой. И за что? За вздор, за гусака. Что ж теперь прочно на этом свете? К Ивану Никифоровичу в вечеру того же дня приехала Агафия Федосеевна. Вы знаете Агафия Федосеевна? Это та самая, что откусила ухо у заседателя.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 Или руки у них так созданы, или носы наши ни на что более не годятся. По наущению Агафьи Федосевны, к самому двору Ивана Ивановича был перенесен гусиный хлеб Ивана Никифоровича, как будто с особенным намерением усугубить оскорбление. Этот отвратительный для Ивана Ивановича хлев выстроен был с дьявольской скоростью в один день и поставлен как раз на том месте, где обыкновенно был перелаз через плетень. <связь> <связь> Настала ночь. Спит весь мир город, одному лишь Ивану Иванычу не спится. Какая скверная баба! Хуже своего пана! Пиши. Называющий себя дворянином. Пиши. Я разбойник и мошенник. Изрубил твой хлеб. Мой хлеб. Собственный. Топорами, Пилами. И иными слесарными орудиями покушался на твою жизнь. А? Написал? Написал. Врешь. Читай. Миргородский Политовый суд от дворянина Миргородского повета и помещика Ивана Иванова, сына Перерепенко. Прошение. Известный всему свету своими своими Многопротивными поступками. Дворянин Иван Никифоров, сын Довгачхун, учинил мне смертельную обиду. Так. Он и рода весьма поносного мошенники подлец. Покушался даже на жизнь мою. Пришел ко мне и начал хитрым образом выпрашивать у меня ружье. А давал за него свинью. Упоминаемый дворянин поступ не содержит, ибо накануне Филипповки сей богатступник велел своей беззаконной девке-хапке Зарезать барана. И потому, прошу, вонного дворянина к взысканию штрафа присудить. И И самого в кандалы заковать и заковавший в городскую тюрьму препроводить, лишив его чинов и дворянства. Так. Добре барбарами шмаровать. Убытки велеть ему заплатить. Убытки велеть ему заплатить. И на эту мою жалобу решение немедленно учинить. Так. Писал и сочинял. Мир городский дворянин. И помещик. Иван Иванов сын. Догочхун. Город Миргород. Каких в нем нет строений. Но я тех мыслей, что нет лучше дома, как Миргородский повитовый суд. Именно в нем разворачиваются дальнейшие события нашей повести. К водке был подан балык. Балык? Ну и балычок же был балычок. Слушайте, была и шафранная. Шафранная? Да. Но шафранной я не пью. Я ее совсем не употребляю. Что это? Уже прочитал? Какой быстрый. А, быстрый, быстрый. Я и говорю, что была и вишневая, а, шафранная. Шафранная. Подожди, подожди, я ее совсем не пью. А, Иван Иванович. Иван Иванович. Иван слыхать, видом видать. Иван Иванович. Иван Иванович. Вот. Что это? Чейку? Нет. Как же так? Хм? Так. Николай! Что такое? Грицко! Идите сюда! Что, что, там? что, что, там? что, что там? Что ты что там что? увидал? Что там да подожди. Иван Никифорович! Просим Ивана Никифоровича! Просим, просим. Да помогите же! Ну помогите, помогите. Можно? Можно. Можно, подтолкни, потолкни. За руку можно? Можно, можно. Можно. за руку. Можно, Просим, Иван Никит? Просим, что такое? Ай! И вы туда же. Ну, на что это? Он разбойник и мошенник. О. Ну, возьмите, возьмите назад. Нет. Иван Никифорович. Нет. Иван Никифорович, возьмите. Нет. Иван Никифорович, возьмите, возьмите. Нет, нет.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 Демьян, Демьянович, молчи. Когда судья вышел из присутствия в сопровождении подсудка, в это время бурая свинья Ивана Ивановича вошла в присутствие. <с discussion> Демьян, Демьяныч, куда же она пошла? Пας, пас, пас, пас, пас, куда basic! же она пошла, Демьян, Демьяныч? Ну что же теперь делать, Демьян, Демьяныч? Заходи, заходи. Куда? Куда? Сзади, сзади. Переди, сзади. Переди, сзади. Спереди. Она повернется. Да куда же она теперь повернется? Кого? Свинью. А свинью? Да так. Прихватывай. Хватит, хватит, хватит. Тут кое-что можно разобрать. Давай. Вот что. Копию не сняли. Да, не сняли. Не сняли. Нет. Городничему. Смотри, смотри. Петр Фёдорович как нарядился. И шпагу прицепил. Куда же то он? Ко мне? Здравствуйте, Петр Федорович. Доброго дня, желаю любезного Ивана Ивановича. Прошу. Позвольте, разрешите ваша раненая нога. Моя нога, моя нога, я делал не такие переходы. Если вы видели, как в компанию 1807 года я перелез через забор к одной хорошенькой немке, вы мне... Это другое сказали б. Благодарю. Где же вы бывали сегодня? Дозвольте доложить вам, где я был, только немного попозже, ибо я пришел к вам сегодня по очень важному делу. Прошу. Спасибо. это за дело? Вот видите, любезный друг, прежде всего осмелось довести до сведения, что я, что с моей стороны, извольте ли, ведь я ничего. Но государственные интересы, государственные интересы этого требуют. Вы нарушили порядок благочиния. Что это вы говорите, Петр Федорович? Я ничего не понимаю. Как вы ничего не понимаете? Ваша собственная свинья утащила жалобу Ивана Никифоровича на вас. И после этого вы говорите, что ничего не понимаете. А я чем виноват? Но ваше собственное животное, стало быть, вы и виноваты. Покорно благодарю вас за то, что со свиньей меня равняете. А, а вот этого я не говорил, Иван Иванович. Но согласитесь сами, что это дело запрещенное. Бог знает, что вы говорите. Большая важность, что свинья вышла на улицу. Туда всякая баба идет выбросить то, что ей не нужно. Позвольте вам доложить, Иван Иванович, что правда это случается иногда. Но по большей части только под забором, но чтобы на главной улице, не спорю, забегают иногда и на улицу, и даже на площадь куры и гуси, гуси и куры. Но свиней и козлов я еще в прошлом году дал предписание не впускать. Посему мы обязаны вашу свинью представить в полицию как нарушителя порядка. Нет, Петр Федорович, этого-то и не будет. Но я, но я должен подчиняться начальству, любезный Иван Иванович. В законе сказано, виновный в похищении из суда казенной бумаги подвергается наказанию. Так знаю, что и вас научу. Так говорится о людях. Например, если б вы украли. Я? Но с меня животные, Творение Божие. Закон говорит. Виновный похищение, прислушайтесь внимательно, виновный. Здесь не означается ни рода, ни пола, ни звания. Стало быть, и свинья может быть виновна. Согласен, Петр Федорович. Согласен. Но обратите внимание, вот на это место. Тут сказано, обвиняемый под присягою показывает. Как же свинья под присягою будет показывать, а? Говорите, что хотите, только я должен. Следовать с предписанием часть. Что ж вы стращаете меня? Вы, верно, хотите прислать за ней вашего безрукого солдата? Так габка кочергой ноги ему поперебивает. Прошу. Ваше здоровье. Я не смею с вами спорить. Поступайте как вам угодно, любезный Иван Иванович. Закалите вы ее к Рождеству. Только я бы у вас попросил, если будете делать колбасы, Пришлите мне парочку, <связано> моя Графена Трофимовна очень их любит. <связано> очень вам буду благодарен. Теперь позвольте сказать вам еще одно слово. Я имею поручение от всех наших знакомых и друзей. Мне и судье Демьян Демьяновичу поручено примирить вас с Иваном Никифоровичем. Демьян Демьянович как раз сейчас у него. Иван Никифорович, ну что это вы делаете? Ну, возьмите лучше Сантуринского, Икопольского. Пригласите меня, Ивана Ивановича. Выпьем и забудем все. Ну, Иван Никифорович. Иван Иванович, разрешите довести до сведения. Вот вы теперь в ссоре. А как помирить? Нет. Не будет этого. Иван Иванович. Не будет никогда. Любезный Иван Иванович. А вот колбас, извольте, пришлю парочку. <как> Между тем произошел чрезвычайно важный случай для всего Миргорода. Городничий давал ассамблею. Что мой правый глаз не видит Ивана Никифоровича. Господина Дубучуна, не хотел прийти. Как так? А так, вот уже есть два года. Здравствуйте. Как поссорились они между собой, то есть Иван Иванович с Иваном Никифорочем, и где один, туда другой ни за что не придет. Да что вы говорите? Да, да. Что ж теперь? Если уж люди с добрыми глазами не живут в мире, где же мне жить в ладу с моим кривым оком? Иван Иванович разговаривает с бабами и девчатами. Давайте помирим двух наших приятелей. Верно. Это было бы хорошо. Но как же это сделать? Пошлем потихоньку за Иваном Никифоровичем, да и столкнем их вместе. Да-да. Верно. Но кого послать? Это дело деликатное. Вот, Антона Прокофьевича. Антон Прокович. Антон Прокопьевич, идите сюда. Антон Прокопьевич, а чего это у вас сурту коричневые, а у кого голубые? А, -а, -а. <свист> а у вас и такого нет. А, -а, -а подождите, обносится. Весь будет одинаково Антон Прокопьевич, идите, как Иван Никифорович. Поклонитесь к ноги и пригласите его сюда. О. Иди и проси. Не пойду. Почему? Почему? Не пойду. Почему? Почему? А, так, на мне сегодня панталоны особенные. Какие такие особенные? Особенные? А, да, да, особенные. Стоит их мне только надеть, как все собаки на меня в Миргороде бросают. А у Ивана Никифоровича их целая свора. Не пойду, не пойду. Нет, не <связано> пойду, не пойду. Баю палку и иди. Но я... <связано> Антон Прокопьевич, Антон Прокопьевич, Антон Прокопьевич! <laughs> <laughs> . Собак О, да кто их там дразнит, чтобы не передохли все. Добрый вечер, Иван Якифович. <режит> Врете вы, дразнили собаки? Я дразнил. Ей-богу, не дразнил. Петр Федорович просил вас приехать на ужин. Ой, если бы вы знали, как он убедительно просил. Он так просил, так просил, так просил. А если б вы знали, какой ощетрины, какой свежей икры прислали Петру Федоровичу? Там будет этот разбойник. Какой разбойник? Иван Иванович, не будет. Ей богу не будет. Вот вам крест святой не будет. Нет, нет, нет, нет, Чтоб меня громом убило, что не будет. Ну пойдем, Иван Никифорович. Ну что, пойдем или не пойдем? Ей богу и в мне. Чтоб я не сошел с этого места, если он там. Господа, ужин готов. Прошу всех к столу. Господа, все к столу. Милости просьте. Что ж это Иван Никифорович не появляется? Подождите, подождите. Придет. А я говорю, не придет. Бьюсь об заклад, что придет. Об заклад, об заклад. Что придет? А что а, а, а вы Ставлю свое кривое око против вашей простреленной ноги. А я говорю, не придет. Петр Федорович. Ну, что? Придет? Нет. Не будет. Эх, вы! Ну, что, не говорил я вам, Не говорил! Петр, Фёдорович! Иван Никитлович! Ну, дорогой мой! Иван Никитлович! как он похудел? Слово, наоборот, он приятно пополнить. Как вы нет, себя нет. чувствуете? Слава Богу. Ну, я очень рад. Иван Никивайцу. Дорогой вы наш, как вы прекрасно выглядите. Очень рад. Ну, проходите, проходите. Яблон Дивочки вы его. А какой длинный стол был вытянут, а как разговорилось все, какой шум подняли. Не могу вам сказать, наверное, о чем они говорили, но должна думать, что о многих приятных и полезных вещах. Милости, прошу, милости, прошу. Пожалуйста, посадите, пожалуйста. Сюда, сюда вот сюда. Доброе здоровье, доброе здоровье, доброе здоровье. я ж говорю. Да. Вот, или вот, Водочка. Пожалуйста. Прошу. Прошу. Иван Иванович так увлекся дамами, что даже не завечает Иван ни Никиванчик. А, а -а -а. Пожалуйста, угощайте. Здравствуйте. Чудесный поросенок. Чудесный. Это история. его тут не было? Иван Иванович, мы уж вас по старинному миргородскому обычаю помирим. Иван Иванович, Нет. Куда же ты? Иван Иванович, не пущу. Я прошу. Петр Федорович, да что же так, как же это? Так, а, ну прошу вас помириться с Иваном Никифорочем. Пошутили, уважаемые? Нет, мы шутить не любим. Помирим вас, помирим, Нет, обязательно эту этого... ну, веду, Иван Никифов. Иван Никифорович, ну куда же вы? Иван Никифорович, Иван... Иван будем жить в согласии, мирно, дружно, как прежде. Возьмитесь за руки. Господа, ну не трогайте, ну не трогайте меня, ну отпустите. Ну отпустите господа, ну пропустите. Пропустите меня, ну. Ну, не, ну! я прошу. Ну, ну я прошу, господа, я, ну, ну, ну, ну, Зачем? Да. Ну, ну, почему я, вам не помирились, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, оставьте. Несовестно ли вам, Иван Иванович, Иван Никифорович? Ну, для чего это? Перед людьми. Я не знаю, что я такое сделал Иван Ивановичу. За что же он порубил мой хлеб? и замышлял погубить меня. Клянусь перед Богом, я ничего не сделал моему врагу. За что же он поносит мой чин и звание таким словом, которое даже неприлично здесь сказать? Позвольте вам сказать по-дружески, любезный Иван Иванович, вы обиделись за черт знает, что такое. За то, что я назвал вас. Ой, если бы он назвал не гусаком, а только птицею. Что я назвал вас гусаком? Все кончено. Все пошло к черту. Эй, музыканты, что вы делаете? Что вы делаете? Перестаньте играть, тихо. Господа, что а ж я такой сказал, нехорошее.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 Я двенадцать лет не едал Миргорода. Я вошел в церковь так тихо, что никто не обратился. Правда, и некому было. Церковь была пуста, народу почти никого. Я отошел в притвор. Я обратился к одному почтенному старику с посидевшими волосами. Позвольте узнать, жив ли еще Иван Никифорович? Как же я удивился, когда, рассматривая, увидел черты знакомые. Это был сам Иван Никифорович. Но как он изменился? Здоровы ли вы, Иван Никифорович? Как же вы постарели? Да, постарел. Я сегодня из Полтавы. Что вы говорите? Вы ездили в Полтаву в такую дурную погоду? Что ж делать? Тяжба. Да с кем же вы судитесь? С заклятым врагом моим. Иваном Ивановичем Перерепенко. Как? Ваша тяжба продолжается? До сих пор? Не беспокойтесь. Я имею верное известие, что мое дело будет решено на следующей неделе. И непременно в мою пользу. Угу. Да. Так. Скажите, пожалуйста, вы не слышали ничего об Иване Иваныче? Об Иване Ивановиче? Он был здесь. Вот он. Добрый вечер, Иван Иванович. Здравствуйте. Что-то не припоминаю. Я знал вас давно. Еще тогда, когда вы были в дружбе с Иваном Никифоровичем. А -а -а. Уведомит ли вас о приятной новости. О какой новости? Завтра непременно решится мое дело. Палата сказала в мою пользу. Всего доброго. Да. До свидания. На этом свете, господа,